Чувствую землю Жаль, это не радость, а боль и страх Все, что было важным Как мыльный пузырь растаял на глазах Ладошки потеют, руки трясутся Чего сейчас стоит людская жизнь?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 Я не хочу так жить, я не хочу так жить И никто в своем уме отняли в дух веры На выдохе смерти страх Надежд не осталось совсем В этих раскрабленных домах веки открыты убитых За мирный свет Открыли в тысячи ракет Но в броне против зла М -м -м -м. Так мало слов, что спасут тебя Нужно смелость убить Я не хочу так жить Я не хочу так жить Я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 Надо войны.